Вчера на стриме меня попросили исполнить песню Сергея Трофимова Крылья. А я ее не знаю. Сегодня с утра послушал, песня-то хлвая. Когда-то давным-давно я ее слышал, но забыл про нее вообще. И больше как бы никогда не пробовал ее играть. Вот, но сегодня решил записать ее для вас. Так что не садитесь строго. Опустошенные тщетные надежды, мы просто пленники собственных грез, света лишенные убоги невежды, учимся среди остывающих звезд С утра, Привычная гонка по кругу тел. где мы потеряли друг друга, скажи, зачем нужна благая весь крылья сброшенных. не получилось от нашей любви, но искушение мира объяты, мы стали просто чужими людьми, с утра привычная гонка по кругу тела, заботы которых не счесть, игра, где мы Зачем нужна благая весть? Крылья сброшены на землю Мы больше никогда не полетим на свет, И в этой позабытой господа вселенной Не надо звать людей Мы просто надежды, Мы просто пленники собственных грез. Света лишенные боги невежды, Учимся среди остывающих звезд. Ну, как-то так. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, большое спасибо, если поставили лайк, написали комментарий, и вы подписаны на мой канал, нас уже 90 тысяч представляете, нас целая армия, спасибо вам большое от души, особенно, да не особенно, всем спасибо, всем пока, всем удачи, здоровья, увидимся.